Привет всем. Вот еще одно прекрасное место, которое я нашел. Если кому-то будет интересно, вот сейчас покажу сид и координаты. Вот они. И тут еще виде сундук. А в нем, а в нем находится диск. Очень интересно, что на этот раз у нас на диске будет. Вот мы сейчас вставим диск и насладимся просмотром. Вот уже вышла сервала тест-версия, и бросает сразу же на глаза то, что появились монстры и жизни. Это очень интересно, потому что теперь за нами будут охотиться всякие монстры, к примеру, этих. Кстати... Таких. Левая кнопка мыши. Свой же бить. Вот вс. Мы можем теперь дольше копать блоки. Это занимает время, то есть если вы хотите быстро из какой-то ямы выбраться, то вы так быстро не избавитесь от монстров. Но ну, если они к вам подошли, то вы не сможете выбраться сразу же из тупика. Также если добрые животные, например, как свиньи. Если их убить, кстати, то по-моему выпадут, да, выпали грибы, если их съесть, то тогда жизни будет больше. Вот, э, Деревья. Их можно теперь ломать. Добуду дерево и построю себе дом. Большой дом. Чтобы эти зомби... не смогли меня достать. О! Из листва... Свой... кустик выпал. Хорошо, из него вырастет. Большое дерево. О, зомби. О, ого, какие они. резвые, Глебочек. Я уж точно не хочу с ними связываться. Если нажать на F5, то будет дождик. Дождик. А из этого парня вылетают стрелы, если его убить, и он, по-моему, даже стреляется ими. Давайте его убьем. Постараемся. Это будет сложно, потому что он сам стреляет. Вот из него выпали пару стрел. Теперь у меня два стрела. Это крипер. Это что? Зовут крипер. Недавно такого увидел, и он еще взрывается никого нет. О, как много блоков он нам насобирал. Это будет тоже полезно. Интересно из этого что вы выбивается. О, это же полублоки. Вот они высоту полублока. Поэтому из них можно что-то делать. давайте уже дом строить. Ай. Пойдем. Черт, смотри, пойдет, пойдет. Умурь. Что Ну, все, кончилось. Ну, придется из булыжника. Или нет. Из земли. Ее у меня много. Это и этот дом должен быть немного стратегическим. Поставлю я тут полублоки. Чтобы когда пришли ко мне, то я убегал сюда. И зомби оставались вот тут. Здесь поставлю. Вот, хорошо. Уже есть дом. Хороший дом. О, свиние. Мне как раз таки еда нужна. Свинюшка-то куда? Хорошо, грибочки. На запас надо взять. Я предлагаю уже пойти в пещеры. Ах я немного тебя не ожидал там увидеть потому что я тут недавно был в пещерах чтобы железо накопать. да тут их несколько грибочки у них еще бывает шлема например вот у этого шлем надет вот бы мне такой же о авто один, знаешь что? О, 1, там, там, там, скелет, давайте его... Прицелимся, и... О, попал. А кто? Скелет. Я тебя только что убил. Только другого. Ладно. Все равно будет... Больше стрел. Такого нет. Мы тут такой стрел. О, нет, они исчезают. О, а тут еще тонуть можно. раньше нельзя было. Ещё если далеко копать, то тогда можешь на ну, лаву наткнуться. Третье. У меня теперь есть шесть. Интересно, она будет восстанавливать эту шерсть? Наш домик. Надо его как-то поярче обозначить. Знаете, как мы? ай яй яй Больно ведь. Я думаю, мы сверху построим башню вот такого. будет лучше видно. Сидим грибочек, чтобы, чтобы восстановилось. О, у меня уже 1475 очков. Довольно неплохо. Можно так соревнования устраивать. Кто больше очков... Ай-яй, крипер Не взрывайся как близко ко мне. И отлично. Да, тут с едой одеси... действительно могут быть большие проблемы, потому что вас все время могут атаковать сзади. Да, это определенно очень здорово, то что еще один диск и про версию Survival Test. Интересно послушать мнение и атмосферу тогдашней версии Survival Test. Ведь там столько было изменений. Ну то есть не изменений, а было немного все по-другому. Не то что в наши времена. Вот, к примеру, я сейчас на 1, 2, 5. И, к примеру, графика очень сильно изменилась. Не знаю, в худшую или в лучшую постили Майнкрафт или нет. Ну что ж, спасибо всем то, что вы меня смотрели. Всем пока.